блин в это отдаешь ты как самое главное держи только не раздави его и не бойся блин режь пополам по центру да. Да. ну все как правильно делать? на 4 давай режь режь ты вот, Бас... как вы движение да да да давай херач херач Но нож тупой ну бля я хуй нормальный нож блять они там по четыре тысячи, блин. ну можно вот этим попробовать еще все да. давайте почему я на 4 части? она была на 6. Ну, 4, ну да, я... может еще туда? Нет, сейчас я попробую порезать приколы. Сейчас еще У -у -у. и Блин, да. ну, ну что? Ну да, пиздец. Запаруй. Хочешь, Нет, через... не, не сиди си, уже, епта. блядь, это